запись идет просто хайска okay. добавим водой булки куда двигай вот море дай-ка я сейчас выставь чуть-чуть подойди поближе все стой вот так стой стой стой все стой уместишься а um, уместишься ну все давай фосш Друзья, приветствую! Вы снова на канале Сочи ЮДВ Иван Полосов. Илья же, друзья, не забываем сразу подписываться, ставить лайки, колокольчики. Вот, лайки, колокольчики, уведомления. Здесь мы пишем всегда комментарии. К этому уже нужно, друзья, привыкнуть. Да, комментарии пишем все, любые. Положительные или отрицательные, пишем все. Друзья мои, мы сейчас находимся в микрорайоне Мамайка, родника наша, мамаечка любимая. Маечка-маечка. Маечка-маечка, да? да, друзья, это излюбленная локация всех э, туристов, да, если летом приезжает и там кайфует. И не только летом, да, потому что это все-таки равнина. Это светит. Можно я надену очки? Да. Не могу прям. Это набережная реки, это хорошие пляжи, да. такие как Куба, Ласточка, Русалочка. Это пять и... пляжей, друзья. 5! И да. На каждый загорайте, отдыхайте. Здесь пляж есть из песка, друзья мои. Да, такой здесь тоже присутствует. Здесь кафе, бары, рестораны. В общем, мама и Давай таить не будем, где мы, куда да, мы приехали. Мы находим комплекс со своим бассейном, придомовая территория, закрытая локация, домики, все нарядно, красиво, Пальмы, озеленение, шезлонги, зоны отдыха, душ, муж, переодевалки, туалеты, туалеты все. Все, что что ресепшн есть? все под видеонаблюдением. Да, друзья, у нас, у нас жилой комплекс Невада продолжаем, да, Друзья, давайте так Мы находимся локация В шаговой доступности до моря Мы проходим через все вот эти остановки Магниты, магазины, лавочки, продукты Лавочки э, ша... при лавочке Лавочки при лавочке, шаурма э, Что там еще Бе пройдет? Беляши э, Шаурма, хурма Все здесь, здесь халик, друзья все есть, а, Напоминаю, что это тот же застройщик, что и у, у Касабланки Касабланка все знают Это у нас в курортном городке Сейчас еще осталось несколько дней до конца акции, друзья мои, когда мы покупаем квартиру напрямую с застройщика, мы попадаем под акцию и ремонт получаем, подарок, получаем друзья! Получается. Да, мы видели эти ремонты показывали вам их в Косабланке. Друзья мои, ремонты нормальные, полноценные, то что надо. Что у нас здесь есть на территории? На территории у нас есть дома. Да, да, неожиданность. Можно, знаешь, я дополню. Здесь разные площади. Начиная от 20, грубо говоря, там одного квадрата и поехали больше Есть у нас квартиры с балкончиками Есть без балкона, но это будут угловые витражное стекление Можно рассмотреть первые этажи с террасами Можно террасу закрыть, видно, видно не видно позади нас Уже собственники приобрели квартиру с террасой, с большущей террасой Делают навесы, остекления, да, и это будет как летняя кухня в общем, можно рассмотреть на вкус и цвет. Я знаю, что если вы сюда зайдете, рассмотрите, вам понравится, выходить не захотите. Самое главное, сейчас акция уже заканчивается, паровоз уходит, где квартира с ремонтом от застройщика. Если у вас будут наличные средства за наличный расчет, минус еще 30 тысяч рублей за квадратный метр. Проходят ли здесь ипотеки? Все да, ипотеки проходят. проходят, да. А, то, что касается ипотечных сделок, да, они здесь проходят, проблем нет. Скайпом мы пролетаем практически с любым, с любым банком, друзья мои. Полная а, сумма в договоре, оформление сразу в Росреестре, муха летает, не дает Они проснулись уже, да. они да. уже проснулись да. перед, перед сезоном. Друзья мои, что мы видим? У нас есть бассейн, у нас есть зона отдыха, у нас есть своя территория. И таких комплекс, комплексов, как Невада, в принципе, не особо и много по всему большому Сочи. А, Неваду, кстати, часто сравнивают с Гринд Пэлэсом, я бы это, наверное, не стал бы делать. Да, визуально может быть и похоже, но это абсолютно разные комплексы, это разные застройщики. У Непада есть свой плюс, да, потому что это все-таки Мамаечка родненькая, да, у нас здесь хорошая транспортная развязка. Хочешь на дублер на центр пошел на Адлер, хочешь Дагомыс э, на пляж поехал, куда хочешь, то я поехал. То, что касается самой Мамайки, друзья, напоминаю, что это все-таки равнина. И Мамайку любят. И есть люди, которые любят только Мамайку и с ними хрен поспоришь. Слушай, ну я даже приводил сюда человека, да, она смотрела, мы выбирали здесь квартиру себе помещения, так скажем выбрали смотрели что нравится здесь знаете транспортная развязка здесь кольцо вот это вот по фэншу и туды-сюды все это расходится очень хорошо для энергетики ладно давайте друзья пойдем в другую сторону что здесь можно своя территория люди уже проживают на данный момент Хотите сдавать? Сдавайте. Хотите да, здесь будет хорошо сдавать. Есть управляющая компания? Есть. Есть парковочные места? Да, есть. Откатные ворота, своя приватная закрытая территория. В шаговой доступности максимально все. Но если вы имеете здесь машину в городе Сочи, приехали сюда отдыхать, пусть это будет как ваша загородная дача, вилла, отдых, да как хотите. Ну, поехать можно куда угодно. Посмотри, на развязке развернулся. Дагомыс, Адлер, центр Сочи, объездные, да, пляжи, ломайки, есть... заправка автомобильная. Все есть. Да, там блинчики еще продаются. Блинчики вкусные. Да, друзья, однозначно локация максимально удачная. Наша Удача дача? Удачно-дачная. Да, друзья, тем, кому интересно, здесь цены начинаются от 7 миллионов 100 тысяч рублей, да, это за 21 квадратный метр, друзья мои, но не забываем, то что это центральный район Сочи, здесь рядом море, и объект уже сдан, он будет хорошо сдаваться, он будет хорошо перепродаваться, здесь есть инвестицион, инвестиционная привлекательность по росту цены за метр квадратный, поэтому... А хочешь, тебе небольшой секрет расскажу? Давай. Если мы отказываемся от ремонта от застройщика, если у нас наличный расчет полный расчет еще минус скидка и того здесь за 6 полный миллионов можно можно рублей приобрести и делать ремонт по своему вкусу Но... Но хотя застройщик делает очень хороший ремонт с ремонт мебель техникой ну такой ну прям достаточно хороший да опять же друзья мои когда начинаешь ковырять в рамках этого бюджета понимаешь то что вариантов наверное на пальцах одной руки и все Опять же, если мы смотрим всю территорию Большого Сочи, то есть на сегодняшний день ЖК Невада является, наверное, ну, одним из лидеров в своем бюджете и своем сегменте. Ну давай так, что у нас готовое, где проходят ипотеки э, и в таком бюджете, со своим бассейном, при домовой территории можно найти и расстояние до моря? Ну, ну коса, как бы я коса, не знаю. Касабланка, но это тот же застройщик. Да, это разные локации, но Касабланка, пожалуйста, вы все знаете. ЖК Грин Пелес он по стоимости за метр квадратный немножечко выше, и он находится... Ну, в разы дальше, да, от расстояния ну, до моря. До моря, да, но он находится на Соблевке, кому-то нравится, кому-то нет, но тем не менее это так вот, ну, нужно воспринимать, как оно и есть. Давай так, а что на Мамайке творится летом? Да здесь просто Да, здесь вот все... Я здесь был, да, я здесь перебил, <свят> я здесь был неоднократно на пляже выходной свой, законный выходной день. Друзья мои, что здесь происходит? Во-первых, ты машину свою тупо не поставишь, потому что ставить негде. И даже платные стоянки, они тоже за Обитое. Что происходит здесь на пляже? На пляже здесь какой-то конкурс красоты. Oh. На пляже каждый день конкурс yeah. бикини. Yeah. Вот, знаешь, yeah. Ты думаешь: блин, на какой бы лучше шезлонг да, прилечь на тот, на тот или на вот этот? Ну везде хочется попробовать. Да, yeah. yeah. то, что касается пляжей Мамайки, пляжи нормальные, пляжи хорошие. У нас уже с этим там недалеко пляж догомыса, лежаки есть, занты есть. Пиво есть, да, там что-то, беляши, там все, все, что нужно, это есть, да, это и э, исторически Мамайка всегда пользовалась хорошим спросом среди туристов, да и не только среди туристов, среди местных жителей. Да, в общем, друзья, знаете, как вам нужно, э, если вы хотите все-таки переехать в город Сочи, приобрести себе готовую недвижимость в городе Сочи, Невада готовый комплекс, выдумывать, ждать ничего не нужно, впереди сезон, приехали, Отдыхаете, летом купаетесь, э, заходили днем, пошли на море, скупались, вечером пришли, у себя в бассейне купаетесь. Вот вам готовое решение. Вы думаете, ничего не нужно от слова совсем. Да, для тех, кому интересен этот проект, друзья, позвоните, напишите нам на горячую линию или не на горячую линию. Вы всегда видите наш номер на экране, звоните, пишите, мы вам дадим самую выгодную позицию. И у нас есть одна квартира, э, значительно меньше по стоимости и самая Видовая. Это знаешь, где эта квартира? Это вот здесь. Да. Вот здесь, друзья, эта квартира. Если хотите, приобретайте. Вы все прекрасно уже знаете, что самые лучшие условия, лучшие, выгодные отсрочки, рассрочки, цены есть только в Сочи ЮДВ. Поэтому, друзья, мы ждем вас, ваших комментариев, ваших звонков, ваших э, посещений, прилетов. Прилетайте, приезжайте, встретим вас, покажем. Вы когда своими глазами увидите этот комплекс, скажете, я не хочу отсюда выходить, я хочу здесь проживать. Ну, давай, комплекс, да, давай, наверное, еще поснимаем его и будем уже финать. Давай, сюда. а солнышко так пригревает, вот был бы у меня бы сейчас, э, я, наверное, сейчас уже пл бы плавательные штаны бы шорты, я бы уже искупался бы, да. Потому да. что ну, бассейн, он как бы. Бассейн делает свое дело. В каждом комплексе при наличии своего бассейна. Пошел утром, искупнулся, бодрячком поймал. Ну, кайп, денег, кайп, кайп, кайп, да, да, да. Друзья, друзья, оставайтесь с нами, впереди все самое интересное. Мы сейчас еще сделаем несколько проходочек, чтобы пос посмотрели, как выглядит собственно комплекс. Но я думаю в принципе, так понятно. В общем, да. друзья, до новых встреч, пишите, звоните. Пока. Пока.